снова 9 мая в этот светлый торжественный день мы опять и опять вспоминаем о великой и победной весне вспоминаем солдат офицеров и рабочих в глубоком ту кто сражался работал и верил дал свою землю врагу. Весна победная, страна бескрайняя была едина в той войне. Победу верили и знали главное. Народу жить, жить в, родной в родной своей стране. Поклонимся простому солдату, Он земле и мир сохранил. От советской границы на запад Много русских осталось могил. Как спасали Европу от рабства, от коричневой страшной чумы Про народов великое братство Никогда мы забыть не должны Весна победная Страна бескрайняя Была едина в той войне В победе Жить, жить в родной, родной своей, своей стране, Мы будем жить, жить в своей, своей родной стране. стране.